Здравствуйте, я Дашевский Александр, основатель компании Спа Наша компания продает недвижимость в Испании. Приветствую вас на нашем канале. Здесь вы найдете не только большое количество обзоров недвижимости, но и много полезной информации. Как переехать на постоянное место жительства в Испании, как оформить кредит в Испанском банке на недвижимость, а также все о сдаче вашей недвижимости в аренду в Испании и многое-многое другое. Подписывайтесь на наш канал. Как только мы наберем 15 тысяч подписчиков, мы разыграем тур в Испании, где вас ждут экскурсии по нашим объектам, по нашему региону, где много солнца, пляжей, и биоту достопримечательности, исторические места и много-много разного интересного для участия в конкурсе вам нужно обязательно подписаться на наш канал а также под нашим видео вы должны написать почему именно вы должны поехать в этот тур а также оставить ссылку на ваш профиль в соцсетях это для того чтобы мы могли с вами связаться как только на нашем канале будет 15 тысяч подписчиков я сам лично выберу самый искренний и креативный комментарий дорогие друзья ставьте лайки и расскажите об этом, друзья.